Россия погузим. Басня за демократию. Как-то надумали бараны. Да в демократию играть. Мол, жрать хотим теперь бананы. А чебана, мол, выгонять. А то смотри, как нас насобачился. И каждый год нас всех стрижет. Народ барани так молился, пусть по-хорошему уйдет. Чебан ушел, и все на выборы. Бараны в этом знают толк Единогласно ими избран был матерый дядя Серый Волк. Все в ожидании банана взошла, мол, новая заря. Ну что возьмешь, скажи, с барана? А волк их режет почем зря. Мораль? тогда, нам сейчас морали. Мы всех своих бананев ждем. Волков мы сами выбирали. И сами мы под нож идем. Бананы — это обезьяна. Баранам травка и чебан. Там хорошо по разным странам. Но ты весь здесь живешь. Бара.